Еще хотела спросить, но, ну, во-первых, как бы энергии пришло больше, соответственно бить стали сильнее. Да. Было так, что как бы два дня не могла говорить, то есть угу. я так не болела, наверное, с рождения так сильно. Угу. Вот и у меня возник вопрос: вот сейчас мы активизируем воду, да? Наша задача как все-таки это принять, переболеть или все-таки не проявлять эта энергия, да, они так не лупасили, потому что как бы, ну, не могу сказать, что так вот, столько хочется так проходить. Вот в этом и заключаются провокации, чтобы сделать так, чтобы вы отказались от этой силы добровольно. Вы же все поняли прекрасно через ваше видение, через ваши сны. Только добровольному человеку можно запретить прикасаться к этой силе. Естественно, будут провоцировать, и дубасить, и лупасить, только, только для того, чтобы человек сказал, нет, нет, нет, я вот все в пределах допустимых норм, а потом как-нибудь, когда знание обрету, когда силу обрету, да, сначала знания, а потом сила, это есть такой закон. Но не познав силу, не будешь понять, понимать, какие знания искать. Метод, который я даю, он мирозданию во всех его, скажем так, основных законах, он навредить не может ни в коем случае. Ну, наверное, они несколько понимают, что как бы, отказываться я не собираюсь, потому что, в принципе, уже пути... И тем не менее, это их назад. работа, это их работа вас провоцировать. Это их работа, они обязаны сделать все возможное, чтобы вы отказались добровольно. Но опять же, то, что я говорила коллеги, ваши, я повторю и вам, что провокации обычно идут три раза, да, и больше они не имеют права вас провоцировать. Главное, чтобы вы устояли в этом вопросе, чтобы даже мысли не допускали о том, что можно как-то и нашим, и вашим. Здесь четко надо определиться, либо нашим, либо вашим. Ну, то есть, если, например, зацеплю какую-нибудь болячку, то надо просто переболеть. Надо и, ей да? переболеть и обрести иммунитет на эту болячку. На самом деле, ведь пока все живы, ведь все же живы, правда? Ничего не случилось. Ну, да, вроде ну, бы, да. Вот, видите, трупов нет, значит, процесс идет все в порядке. А то, что сложности, так они и должны быть сложности. Я изначально вам говорила, что истинный путь, он без сложностей не бывает. Там, где гладят по головке и говорят, уповай на Бога, ибо он тебя любит, да? но это профанация в чистом виде, там магии не будет. Никогда. Надо все пройти, все испытать, все познать, все понять, и только после этого да, будут те самые знания. У вас мало опыта, естественно. А когда же вы его будете приобретать? Хорошо, значит, буду готовьтесь, готовьтесь. Надейтесь на лучшее, но готовиться надо к худшему. Да я просто думаю, что если с каждым раз удары растут, то как бы да. Вот готов, готовьтесь к тому, что они будут расти. А будут или не будут, это там обстоятельства покажут. Хорошо. Да, держитесь. То, что я вам буду давать дальше, это очень, скажем так, сильные и сложные техники воздействия и на себя, и на реальность. Как можно давать вам техники, если вы не способны справиться с энергией, которая тянется к вам? Согласны со мной? Да. да. Только в том случае, когда вы справитесь с энергией, которая тянется к вам, есть шанс, что вы справитесь, справитесь с этой же энергией, влияя, скажем так, воздействие и работая уже непосредственно с пространством, уже с другими людьми. Вы должны уловить вот эту тонкую грань, доступного и недоступного качества и количества энергии, чтобы понимать, сколько нужно вам лично для здоровья, а сколько нужно вам лично нужно для дела. Поскольку дела у вас нет, поэтому и контролирующие органы, которые как раз во втором или в каком-то вам видении были, они как раз и пытались у вас эту энергию отнять, потому что у вас дела нет. Они должны Намекают вам, да, сформулируйте свою задачу, истинную цель жизни ради которой вы живете, потому что только здоровье, значит, только на здоровье и оставят, только деньги, значит, будут только энергии, чтобы хватало вам на, на работоспособность, чтобы вы могли зарабатывать. Все остальное это уже по цели. И даже деньги будут даваться только тем, кто точно знает, как с ними надо дальше обойтись. Всем прочим, только здоровье. Поэтому Хорошо. думайте над целью. Это важно. Я бы хотела напомнить вам, ко всему сказанному, да? потому что мы работаем сейчас с силами, отчасти я вот уже коснулась, пока мы с коллегами в интернете беседовали, мы имеем дело с силами, которые, ну, скажем так, плохо управляемы программ, программными процессами, идущими здесь. По сути. В каждом человеке присутствующие в эти, эти стихии, а стихии присутствуют в каждом человеке, являются предметом напряженного и пристального внимания всей системы, потому что система была когда-то создана для, ради того, чтобы здесь можно было жить. А жить можно только в том случае, если стихийные силы прогнозируются. То есть их можно просчитать, их можно усилить, уменьшить, то есть каким-то образом начинать ими управлять. Поскольку в человеке все эти стихийные силы присутствуют, Соответственно, эта задача распространяется и на него. человеком нужно управлять, прогнозировать, систематизировать. То есть он должен в своем, в своем этой стихийной природной силе быть, скажем так, не опасным. Не для самого себя, ни для окружающих, ни для системы. Возбудив, проявив в себе стихии, мы как бы систему временно выключили, то есть послали ее подальше. Мы не берем алгоритмов от системы, как управлять стихией. Мы не берем энергию и информацию от, от эгрегориальных сил, потому что энергия и информацию, суть есть приломленные дифференцированные стихии. Мы берем стихии в чистом виде, опираясь на свое исходное право, что у нас они есть, а значит мы их можем внутри самого себя усилить или уменьшить, значит управлять на минуточку. С точки зрения мировых процессов это функция эгрегора. Соответственно, беря на себя такую миссию, ты что делаешь? Ты говоришь, мы в, принципе в этом отношении с тобой никакого, никакой разницы между нами нет. Они начинают, естественно, говорить, как это нет, давайте минутку, мы сейчас докажем, что есть, и начинают прессовать. Что логично. Прежде всего, на проверку. устоишь или не устоишь. Как уже было сказано, любая эгрегориальная система, как, впрочем, любая система, имеет право провоцировать человека не более трех раз. Три раза устоял, три раза свое доказал, три раза удержался. Все, они уже больше над тобой не властны. Больше это уже нарушение закона, что, в общем-то, может быть им предъявлено впоследствии. За да? Выясняем, с какой-то стихией вы справлялись легко, какая то далась поплоше. И тем не менее и там и там были провокации в зависимости от ваших, вашей включенности в ту или иную стихию. Потому что стихия, которую вы прочувствовали очень и очень хорошо, говорит прежде всего о том, что раньше она была не проявлена. Потому что если бы она была проявлена, вы бы ее чувствовали умеренно, потому что сознание привыкает. Соответственно, и само пространство, пространство эгрегориального мира, пространство системы, математическая модель ее, да, они привыкли, что вы человек с таким-то балансом стихий. И ничего другого они от вас не ожидают. Они вписали в вас в какую-то определенную свою событие, в какую-то программу, скажем так, опираясь на ожидаемые эффекты. И вдруг вы тут делаете вот такой. Этом повторяю, вот такое вот вы делаете, не нарушая абсолютно никакого закона, в чем прелесть. -то? Если у человека есть эта сила, значит он имеет право ее пользоваться, в чем дело какие проблемы. Но эгрегориальная система, которая не доказала как бы право сдерживания своего для общей системы мироздания, встает под большим вопросом. И в любой момент я могу спросить, что ты делаешь. Чем ты тут вообще занимаешься? У тебя человек из-под носа сбежал со стихиями. Ты человеком одним не можешь справиться. Как можно доверить тебе общность? Вот большая, большая проблема эгрегориальная, что в конечном итоге они всегда рискуют подойти под такую оценку. Поэтому они излобствуют. Поэтому они Они, конечно, не люди. Злобствовать как люди они не могут, но у них есть другие инструменты. Включить в человеке, например, чувство ярости. Настолько сильное чувство ярости, чтобы он натворил дел на своей стихии огня и потом скажет, "Хелки, лки-палки, это же все поэтому". Не-не-не, все, никакого огня. Я не я и карма не моя. Больше никуда не хожу. И вообще белые я тут и кучу. Или любыми другими способами. Главное в этом этих способах откажись добровольно от дальнейших попыток от добровольно от своего права управления своими природными силами собственно говоря все эффекты они из этого и проистекают вот, поэтому заявив о том что вы в принципе можете жить на своем природном источнике вторая, второй вывод как бы обратная сторона медали Будет и следующий шаг будет ваш логично следующий да? переписывание, взаим... правил, взаимоотношений с эгрегориальной системой, чего, конечно же, никому не хочется. Но они будут вынуждены это сделать по закону, если они эту первичную схватку с вами проиграют. Поэтому крепитесь. Крепитесь, друзья. Мы зачем с вами астрал так долго чистили на стихии? Нам заняться, что ли, нечем? Для того, чтобы вы как раз эту схватку выдержали, чтобы вы в первом раунде же не сдались. Держитесь, друзья. Но ошибок опять же, ничего же не случилось, все же живы, правда? Да, вот это самое главное. Все живы, все здоровы, все хорошо, а то, что немножко протрясло, так это опыт, он нам как раз и нужен, правильно Миша сказал? Готовить надо, прежде, прежде чем выйти на какой-то решающий шаг, да, надо все ресурсы подготовить, надо осознанно к вопросу подойти. Вас же не изумляет, например, если вы собираетесь там, не знаю, в, в поход, да, куда-нибудь в тайгу Красноярского края, где не хуже, не топано, да, понятно, что вы будете готовиться к этому делу хорошо и нормально. Да, изучать там местность, готовиться, готовить снаряжение, да, подбирать команду. То есть это для вас же нормально? Так и с любыми жизненными событиями. Входишь в тайгу, входишь в неизвестность. Подготовься, будь во всеоружии.